Здравствуйте, с вами снова я, Ольга Лесникова. В предыдущем видео мы с вами разбирали, как заработать на создании своего собственного блога. А сегодня мы разберем не менее интересный заработок. Моя подруга прислала мне относительно новый проект Контакт. Сейчас я переключу камеру на экран. Итак, вот мне написала моя близкая подруга Мила ВКонтакте. Она уже как год переехала работать в Америку.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 Так, я вижу внизу наш рейтинг. Если я правильно понимаю, он строится от того, насколько часто и долго мы сидим в интернете. Лично у меня он вышел 3,96 из 5. Вот тут справа написано, что для того, чтобы переступить к продаже, нам необходимо загрузить эти куки. После чего мы попадаем в чат с оператором. Нажимаем на кнопочку внизу страницы.